Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Здравствуйте, друзья, с вами Агид Пароход, с вами Ося и Киса, Елена Диченко и Валентин Землянский, и сегодня... Только это я, Ося, она Киса. Да, главное не перепутать. Сегодня мы хотим поговорить о том, что с одной стороны для нас немного радостно, а с другой стороны за этим стоят все-таки трагические события для нашей страны. Но, как нам кажется, позитивный поворот истории сейчас произошел и заключается в том, что началась некоторая десакрализация героев Майдана и самого Майдана. Ну, я, я бы добавил даже к этому, что это все-таки поворот, наверное, даже помимо десакрализации Майдана, все-таки поворот к государству, да, к возвращению государства как института. Я понимаю, что это все очень оптимистично мы сейчас представляем, но тем не менее... По русской легенде здесь не существует государства. Ну, как тебе сказать, Вот же без легенды, мы-то здесь живем. Это, скажем так, российская пропаганда, она может выдавать легенды, а мы как бы являемся потребителями всего происходящего здесь и можем, так сказать, на собственной шкуре делать выводы, существует здесь государство или не существует. Но если мы неоднократно видели за последние несколько лет, когда обвиненные участники АТО, причем обвиненные в уголовных преступлениях, в судах отбивались по братымам и суд под давлением выносил решение и это воспринималось как само собой разумеющееся, то, наверное, все-таки в том событии, которое вот произошло на этой неделе Есть все-таки некий, некий позитивный момент Что в деянии Нарушающий закон, действия нарушающие закон, они все-таки получат соответствующую правовую оценку. По крайней мере, мы так надеемся. Ну, даже не только последние события, связанные с оглашением некоторых результатов следствий по гибели Павла Шеремета, но и предваряющие его несколькими неделями такое достаточно резонансное убийство мальчика, которое произошло тоже руками героя АТО, и это тоже не стало замалчиваться. А, в общем-то, общество получило... Но, но получила какую-то правдивую информацию. И это тоже мы, мы увидели эту реакцию, она была неоднозначная потому что парахаботы и люди, зомбированные Майданом по инерции, ушли в отрицание. Они не могут принять эту историю, принять того, что Майдан был массовой резнёй и кем-то спланированной акцией по убийству мирных протестующих и правоохранителей и, ну вот, ты, ты знаешь, прав, потому что мне по, по работе приходилось читать сводки областных управлений полиции в течение нескольких лет, и действительно большинство преступлений самых жестоких, самых кровавых, связанных с, там, даже... Убийством, изнасилованием детей, они были совершены как раз людьми, вернувшимися из АТО. И ну, действительно результаты судебных рассмотрений, они были не всегда на стороне справедливости. Я, помните, стороне я помню эти решения, они доходили даже до прессы, когда, собственно говоря, учитывая, суд учитывал это как смягчающее обстоятельство, учитывая его участие в антитеррористической операции, он его оправдал. Ну, хотя это вообще как смягчающее обстоятельство не, не могло рассматриваться, исходя из... При, особенно при тяжких преступлениях, да, когда да. погибли люди. Но э, здесь, мне кажется, поворотным моментом стала э, эта норманская встреча последняя, когда э, очевидно в какой-то э, закулисной части обсуждался и этот непростой для... Украинского государства вопрос ⁇ это неуправляемость этих вооруженных батальонов и безнаказанность фактическая. И я думаю, что господин Наваков не зря был оставлен по главе Министерства внутренних дел, несмотря на свою причастность непосредственную к этим событиям. И, очевидно, какая-то миссия, ну не миссия, но задача похожая на задачу санитара леса по отношению к тем формированием которых он когда когда то возможно, участвовал участвовал их создании, создании, теперь, теперь, придется их немножко приводить приводить порядок порядок или, или терять. Ну терять. Давай сходить давайте когда что вопрос выживания, когда выживания выживания когда когда когда когда это вообще вопрос функционирования Украины хотя бы каких-то какого-то, не знаю аргументов, даже не знаю, как это назвать, но то есть это вот тот, тот строительный материал, который, без которого, собственно, государство тут базис, без которого государство существовать не может. Что в данном случае, если э, улица э, считает себя правомочной и более того это никоим, никоим образом как бы не регулируется и не пресекается государством, диктовать условия президенту, едущему на переговоры в э, Париж, рассказывать ему там в три фракции в совокупности С трудом дотягивающие Чуть-чуть перетягивающие 10% Они рассказывают ему о красных линиях Которые он должен принимать или не должен принимать И тут же под офисом президента Собирается там, пусть, пусть их даже тысяча Была толпа, которая говорит, мы же представляем Украину, там мы с тобой просто И там наши зрители не видят это А если зайти вот на эти парохободские каналы а прямой или пятый Я включался, понимаешь, я попал в альтернативную Реальность, просто параллельную Вот Человек, которого я достаточно давно знаю, если бы я эту журналистку давно не знал, я бы подумал, что она вот тоже на Майдане стояла, как бы и в кастрюлю барабанила. Вот. Она говорит, ну вы же знаете, что это большинство как бы, поддерживает людей, стоящих перед офисом президента. Ну то есть а закрытые вопросы. Абсолютно такие, знаешь, вот, вот манипулятивные, на которые ты можешь ответить, как бы там, ну да, я знаю, или да, я не знаю. Но если ты не, не знаешь как бы статистики, то ты плывешь моментально. Ответить на это невозможно. То есть вот эти вот несчастные полтора процента, они держат в заложниках, по сути, все остальное, и население Украины, и самое главное, политическую власть. Вот же в чем был парадокс. Я что сейчас они должны понять сигнал, который исходит в том числе от господина Авакова. Он уже начал писать посты о том, что справедливость и закон выше всего даже для героев, а то на них тоже это должно распространяться. Но, тем не менее, в Украине до сих пор действует закон, принятый в феврале 2014 года, который прямо запрещает следственным органам расследовать убийства и правоохранителей, убийства и другие тяжкие преступления участников Майдана. Почему он действует до сих пор? Да? Это, это не... Э, до сих пор есть политическая целесообразность умалчивать обо всем, что происходило? Или... Ну, вот таким образом просто в обществе накручивается эта спираль. Ну, это мы с тобой смотрим, просто знаешь, как <coughs> э, за, за соснами леса не увидел. то мы просто смотрим, как бы когда изнутри данные, не можем понять. Если мы рассматриваем, собственно, Майдан как технологию Соединенных Штатов, которая была реализована Соединенными Штатами, то есть социальная технология ну, со, со всеми вытекающими отсюда последствиями, то абсолютно понятно, кто является бенефициаром и кто, так сказать, выступает против того, чтобы данный закон был отменен. И правда, которая была, или хотя бы там, те, те факты, которые происходили и которые активно скрываются сейчас, они стали известны и широкой общественность и им дана была соответствующая правовая оценка. И я думаю, что не только в украинских судах, уже говорим об этом. А, извини меня, вопрос римского статута. То есть вопрос возможности так сказать, передачи всей этой истории в ГААГу последующую, он же, насколько я понимаю, до сих пор не принят. Но он не принят по одной простой причине, что Соединенные Штаты тоже его не ратифицировали. Поэтому Украина пока оглядывается на Соединенные Штаты, несмотря на то, что сроки его ратификации, обещанные в том числе украинским законодательством, прошли в июле... Этого года до 30 июля мы должны были его ратифицировать. Мы приняли на себя такие обязательства, но, тем не менее, мы, в общем-то, как приняли, так и решили, что как с, как с минскими соглашениями, знаешь, римский статут какой-то не тот. Ну понятно. И там, там будет... и порядок. Надо порядок местами поменять, не да. Такой, да капитуляция, израда и все остальное. Но меня знаешь, что тревожит? Вот все эти шесть лет, все-таки люди, которые стояли на Майдане, какая-то их часть, я не знаю, это половина, четверть или большая половина, они начали говорить, что они к нему не причастны и что их обманули. Мы не зато стояли. Это я слышу, кстати, это, последние несколько лет. Это вот тоже начало срабатывать такой механизм вытеснения, но он говорит только о том, что все-таки где-то либо совесть, либо подсознание говорит о том, что они понимают, что там происходили преступления. Они, они понимают, что там происходили э, какие-то неправовые действия, которые, в общем-то, завели наше государство в какой-то исторический и цивилизационный тупик. Вот сейчас, после того, как мы… Я думаю, что это не первые суды э, и не первые громкие дела, может, и не только громкие, может, будут и рядовые суды над героями, а то над волонтерами, над добровольцами. И что, ну вот просто я хочу задать вопрос, что будет дальше вот с этой частью общества, которая не хочет принять эту правду, для которых это болезненно, для которых, ну, мы шесть лет, понятно, были агентами Кремля. На, на всех эфирах. Но, Но вот эти люди, которые там стояли, они сейчас продолжают э, рассказывать. После этих судов, после вот этой даже небольшой части правды, э, ну, что ну, тоже будет какая-то фрустрация. Вот. Не, ну, Фрустрация, он, вот, а зачем далеко ходить? Вон, смотри, представитель этого Соросовского движения министерство по делам ветеранов да, и временно оккупированных территорий. Министр тут же пишет, что налично лично знакома с подозреваемыми, это по делу Шеремета. И отметила, что все они являются признанными авторитетами в Ветеранском и волонтерском движении. Авторитетные ребята, понимаешь? Поэтому либо произойдет принятие и государство э, э, силой принуждения как бы заставит меньшинство подчиниться большинству, как это происходит в любом цивилизованном государстве. То есть я предлагаю как бы любителям демократии посмотреть там, на митинги в Соединенных Штатах или там желтые жилеты в, Парижах. в Париже. Лучше, то, что... лучше посмотреть на неудавшийся пару лет назад переворот. Переворот в, в Турции, Турции очень показателен в этом отношении. Ну или вспомнить то, сказать, дела давно минувших дней площадь Вот И посмотреть после 89 -го года и всей этой международной инструкции, которая был подвергнут Китаю, что происходит сейчас. Поэтому либо государство заявляет, что государство выполняет свои прямые функции, и обязанности как бы. либо это государство перестает существовать тут как бы это бинарная система она не может ну то есть да она может быть поддержана еще вот этими вот группами Соросят, парохоботов, которые финансируются Соединенных Штатов и находиться под давлением Вашингтона ну то есть принимать какие-то решения либо не принимать какие-то решения но в конечном итоге то есть, ну это же этот пузырь лопнет что он дуется, дуется, дуется, как любая там, финансовая пирамида, да, то вот это социально-политическая, социально-политический пузырь, он лопнет. Ну, мне кажется, очень важный сигнал послала власти издание вести, расположив господина Сороса на втором месте в рейтинге сотни самых влиятельных людей. Ну, мне кажется, это уже, это уже прямое подтверждение внешнего управления и uh, прямой посыл власти о том, что она как бы ну, полувласть. Ну, вот... Вот. Ну хотя, знаешь, с другой стороны, э, ведь э, ну, получается, что все эти шесть лет только мы вот так на эфирах говорили о соросятах и внешнем управлении, пока с ними не поссорился э, господин Коломойский и не легализовал э, вот эту медий, медийную войну против Сороса и соросят ну, да? ты же понимаешь, это что... ну, цинично и ситуативно, потому что пять лет они-то для него были э, соратники по патриотической борьбе и по э, борьбе с оккупантом. Там, да? А сейчас вдруг оказалось, что после проблем в Соединенных Штатов Сорос, Соросята, Соросизм и внешнее управление это плохо. Ну ты затрагиваешь просто более глобальную проблему, потому что смотри, любой... А я люблю про если, давай, если про закулисья, то есть любой капитал, он космополитичен, он не имеет родины. И в данном случае, если господин Коломойский развязывает медийную войну против Сороса или Соросят, которые находятся здесь, значит он хочет получить какие-то определенные свои, свой профит. Свои дивиденды. То есть эта война идет не за правое дело, в хорошем смысле Он слова. Хочется сохранить свои существующие Да, это, это борьба за деньги. брать как раз они хотят. Вот. А мы-то мы как раз с тобой говорим о других вещах. Мы говорим, что в процессе вот, вот, деятельности там, этих соросят. Мы говорим о том, что в процессе там, той повестки дня, которая формируется ежедневно, говорю, выхолощена до нельзя, потому что, честно тебе скажу, очень тяжело приходить вот сейчас на эфиры там, телеканалов, причем не важно какой направленности они будут, то есть какая финансово-промышленная группа за ними стоит. Повестка пустая. То есть давайте пообсуждаем, а что обсуждалось там. Обсуждение-обсуждение происходит. Ну, то есть не, не, нету никаких идей, моделей, нету никаких э, форматов, в которых можно было бы говорить, там действительно предметные вещи, которые были бы, э, можно было привязать к текущей ситуации. Это обсуждение, но мы с таким же успехом можем обсуждать, если жизнь на Марсе, да? Как лектор из общества знания. Единственный вопрос, там, товарищ лектор, у вас там стакан освободился, вот, который идет из зала. Все, больше добавлять к этому нечего. И тут то, то же самое Сломай, про Так ее сломать невозможно, потому что, понимаешь, вот ты приходишь, и, ну, например, вот яркий пример, буквально вчерашний, когда ты приходишь, там идет обсуждение нормандского формата. Неделю! То есть неделю, идет, неделю обсуждали до, неделю обсуждают после, хотя по сути дела там кроме каменюке... В разных программах. Да, которые обсуждают так в разных программах, под разным углом. Вот ты задаешь вопрос, хорошо. Господа, вот у нас идет как бы эта вся, вся история в логике нормандского формата, которая говорит о, о, о особом статусе, мы, вот то, о чем мы с тобой обсуждали, особый статус как бы Донецкой, Луганской областей, да, может быть целиком областей. Это прямой... Это прямой путь, говорят, так сказать, наши оппоненты, вот яркие представители, там, Свободы, Бьюта. Это прямой путь, или там, тех же самых зеленых. Мы идем к федерализации, а федерализация, это сепаратизм, это развал страны вот я попытался вчера люди по... развалившие страну не, не, не, Лен, секунду, я попытался, вот продолжишь потом попытался поломать и говорю объясните мне, пожалуйста, с точки зрения там государственного строительства или там теории государства и права почему федерализация страны равно сепаратизму почему вы говорите о том, что федерализация приведет к распаду то есть вот мне, кроме э, аргумента, что э, Украина этноцентрична, да, то есть моно, моно, Но, вернее, и, моноэтнично, причем, она мон, вот этнично, поэтому она не может быть федерацией. Вот логика, логика представителей, например, партии Ну, это удивительно, потому что старший брат же сейчас новый Соединенные Штаты Америки, он же кромольно живет в федеративном устройстве. Почему этот факт замалчивается? Да? Но цинизм в том, что люди, которые развалили страну под, сначала под прикрытием красивых лозунгов патриотизма и крестьянской одежды средних веков, да? они сначала ее развалили, а теперь они нас пугают тем, что они лучше всех знают, как строить сильное государство. И почему федерализация — это плохо? Ну, то есть все говорит о том, что силы, которые хотят продолжить делать из Украины зону нестабильности и зону противостояния, причину противостояния Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией, они достаточно в Украине еще, если не сказать, сильны, то громки, по крайней мере. У них есть медийный ресурс, они, у них есть иммунитет от, от юридической ответственности, от политической ответственности. И более того, их как уважаемых экспертов приглашают на эфиры и с вниманием выслушивают их мнение. Да, они считаются вот, на сегодняшний день как бы гуру современности, проводниками передовой мысли, кое отсутствует у них по определению. Ну, политическое украинство, да, мы об этом говорили, то есть там ноль смыслов. Содержательной части там нет, там они научили, они выучили красивые слова сложные, они научили их складывать в предложения, как бы делать какие-то длинные конструкции, потому что, опять же, такие, как завсегдотай всех этих эфиров, ты уже можешь абзацами, как бы, там, без... даже, да, даже, даже не аннотировать. ты уже знаешь, что сейчас скажет это, и что сейчас скажет это, и как будет, собственно говоря, простраиваться аргументационная история. Но я все-таки хотел бы вернуться вот к вопросу территориального устройства, понимаешь, как бы там ни было. Когда ты говоришь, ребят, подождите, но ведь это тема. И в, по поводу... Во-первых, во вы у себя в программе заложили вы говорите о глубокой децентрализации, вы говорите о изменении административно-территориального устройства. То есть вы хотите сказать о том, что рано или поздно вы все равно проведете ту же самую федерализацию. Вас слово пугает, сам термин. Более того, вот я нашел, как бы буквально вот в процессе дискуссии вспомнил, была статья в зеркале недели: сначала Мостовая описала, как, как мы все умрем, Лесопедная Украина назвала лесопитный батальон. И по, по, по мотивам песни Лесопетный батальон. И потом началась дискуссия, кстати, в том числе насчет административно-территориальной реформы, где было предложено краевое деление Украины как раз вот по этническому, да, то есть наиболее там, этническому, социально-экономическим признакам то есть выделить 8, 8 краев. Да, дать городам и солам особый статус, дать максимальную там, свободу в финансировании, как бы, чтобы налоги оставались на местах, плюс финансирование центрального бюджета. Я вчера задал очень простой вопрос. Ребята, а не кажется ли вам, что вы просто пытаетесь вот натянуть эту саву на глобус? Называя ее унитарной Украиной, по одной простой причине. Вы пытаетесь сохранить финансовые потоки, которые из регионов стекаются в Киев. И на этом вот основан ваш ваш алярм и ваша истерика относительно того, что нельзя превращать Украину в федеративное государство. Ну, кстати, в действующую конституцию ведь никак не помещается. Просьба о неподконтрольных территорий Донбасса о, об автономии или об особом статусе. Да? То есть либо опять будет э, такая же история, за которой было заморожено это голосование в 2015 году, изменение в Конституцию. К сожалению, тогда погибли четыре нацгвардейца. То есть кто-то очень сильно раскачивал эту ситуацию и в принципе сейчас сценарий идет к тому же но президент кстати уже внес в парламент свои предложения по децентрализации пока текст, тек нет. Текста, нет. текст еще не появился но предварительно я могу сказать что речь идет как раз о глубокой бюджетной централизации о том чтобы максимум налогов собрать в центральный бюджет но назвать это красивым словом децентрализация и вот в этом История, когда мы видим, что центральная власть не вполне даже контролирует э, областные советы, вот в этой истории, ну, дальше можно, конечно, бесконечно ломать э, страну через э, колено наличием фракции в 254 человека. Но э, я боюсь, что если эта реформа не была согласована со всеми регионами, то судьба, а я знаю, что писал ее человек, который называет Донецк и Луганск Лугандоном, да? то есть вот просто взяли из Нафталина записного патриота, и он им написал, потому что просто у них оказывается некому писать. Ну, непонятно, чем эта история. ну это кажется, проблема, кажется. это та проблема, которая собственно, вот Мостовая писала в своей статье 6 лет назад. Она говорила о, том, то есть, о катастрофическом падении уровня профессионализма среди управленческих кадров, о смешении понятий, что, собственно говоря, понятие политика, политика как человека да, и чиновника, они смешались. То есть люди не понимают уже, как что это отдельно функционирующие как бы, моменты. И то, о чем ты говоришь, оно тоже не... Мы, то есть это еще раз мы повторяем об одном и том, что никто не спросил, например, у того же Луганска и Донецка. Никто не спросил ну, у того же Ивана Франковска и Львова. То есть не у активистов, стоящих под офисом президента, да, а у людей, живущих там. У мэров, у сельских глав. У мэров, у сельских глав, то есть людей, которые непосредственно каждый день сталкиваются с этими проблемами, которым нужно выдавать там или там не знаю даже депутатами, пускай вот не там не из зеленых, а которые действительно понимали, хоть их там немного в парламенте, которые понимают, как, как функционируют регионы, да, когда люди приходят и просят дайте денег на ремонт крышу починить, дайте денег на э, операцию. Это основные как бы, вопросы, которые идут к депутатам, когда депутат приезжает к себе на округу, Потому что дайте денег, потому что не хватает денег. Вот. Чтобы понять, как это функционирует, и может быть действительно стоит пересмотреть, сначала провести административно-территориальную реформу, а потом говорить уже о децентрализации. Чтобы понять, как бы, по каким новым принципам, моделям, алгоритмам будет распределяться финансирование. Каковы эти источники финансирования. Каковы, в конце концов, источники роста региона. Потому ну, что вчера я опять же таки столкнулся, когда э, в уничижительном виде говорилось о том, нам же ж говорили, что типа э, хватит кормить Донбасс, что, а нам рассказывали, что Донбасс кормит Украину. Это говорит представитель «Слуги народа». Я говорю, вы пробовали открыть вообще статистику и посмотреть за тринадцатый год валовый региональный продукт. Это не особенно для депутата. Он же выжил нас, говорю, как бы гений. И посмотреть, кто действительно кормил Украину. По валовому региональному продукту. Это был Донецк, это был, это был восток Украины, но никак не западная Украина. Ну, Значит, кстати, на... де, э, индустриализация произошла именно в этих регионах. То есть это, вот Днепропетровская область это уже почти не регион металлургов. Донецкая область это уже практически не регион шахтеров. И ну тут как не вспомнить опять за кулису, если в принципе все сводится к концепции Украины как территории с Чернозем. Донора, даже территория, не просто территория черноземом. Территория с чернозем, чернозем а, которую можно купить. А кстати. донора, кто-то себе глазик выковырит, кто-то почечку отрежет, понимаешь? То есть, вот по, по такому принципу, так еще раз мы возвращаемся к тому, что, ребят, но ну, перед тем, как говорить о децентрализации, вы не можете ее проводить, ну, то есть не понимая, как будет развиваться финансово-экономическая система или социально-экономическая система внутри страны. Как у вас будет идти вот это вот перераспределение, какой эффект экономический вы в конечном итоге будете получать? Потому что пока та система, которая функционирует, она явно показывает что ребят мы идем как бы честно продолжаем лететь то есть мы даже не затормозили бог с ним я не ожидаю там от ну, более от кабмина на мы понятно ничего не ожидаем но речь хотя бы о том чтобы нажать на тормоз вот в этом а мы в свободном падении и продолжаем падать. Вот же самое страшное, причина, о которых, о которых ты говоришь, о которых я говорю. в процессе говорил. есть такая прекрасная вещь, она красиво называется реверсная дотация. Так вот, на самом деле это не дотация, а из, изъятие излишков. То есть регионы практически лишены стимулов для того, чтобы развиваться. Потому что как только там, процент заработанных денег выше, чем показатель бюджетный средний показатель, Показатель, все это изымается в центральный бюджет ну это же децентрализация ну и второй момент вот, раз раз уж ты меня забросила по поводу изменения повестки дня вот уже неоднократно я пытаюсь изменить повестку дня поставив э, во главу угла то что мы с тобой говорили гуманитарку да вот то что мы здесь с тобой обсуждаем я потом пытаюсь бросить в широкие массы да вот на каналах. то есть ребята я говорю во первых вы не можете найти Согласие внутри общества Даже на территории подконтрольной Украины У вас как бы вот, ну, В лучшем случае на две половины разделено А я думаю, что если социологом покопаться Там найдутся еще и другие группы которые, Причем которые не соприкасаются Вы не находите вообще точек соприкосновения Вы каждый день занимаетесь тем Что все глубже вбиваете клин я говорю, как вы себе представить, почему это же вопрос, который был задан, ребят, а как вы вообще относитесь к особому статусу, да, вот, ну, речь шла об особом статусе Донецкой, и Луганской отдельных районов Донецкой, и Луганской области по поводу русского языка? Мы слышали ответ да, вот назначенного, который говорит, что мы типа, их там огнем и мечем, но ну, и может пряником как бы, будем принуждать. Так а пусть, может, начнет сейчас? А вот. Ну, то есть вы, вы вот реинтегрировать собрались куда, как. Ну, то есть плюс как бы все прелести сегодняшней жизни в Украине. в, в Медицинские, образовательные, в социально-экономические, зарплатные, производственные, то есть все, что... А кредиты, которые обещают там, под, под низкие проценты Но это пока только обещает. И Правительство Гончарука, вот если посмотреть 100 дней правительства да, Это было как бы, оно в, Если сравнить сделанное Обещанное и то, что могло быть сделано Так вот как бы сделанного там вообще Ноль целых и одна Обещано там было на 99% И столько же упущенных возможностей Которые можно было провести mm. Начиная от пенсии Который, о которой мы с тобой обсуждали, как бы выплата пенсии, или хотя бы начало выплаты пенсии на неподконтрольных территориях, и заканчивая, так сказать, тарифами на коммунальные услуги в Украине. Ну, мне кажется, еще одно позитивное следствие того, что страница «Майдан», «Антимайдан» начинает потихонечку закрываться, это, ну, вот, мне кажется, что политические силы, которые с 2004 года Оба лагеря, оранжевый и бело-голубой, которые все-таки строили свое политическое позиционирование по принципу «свой-чужой», мы они мы, враги, мы и враги, да, они все-таки тоже перестанут быть актуальными, потому что тоже невозможно уже бесконечно жевать эту историю Абсолютно. о том, что есть патриоты, а есть ватники, есть правильная Украина, а есть неправильная. Мне кажется, большая часть Украины от этого уже устала, и эта история себя отжила. Поэтому я очень надеюсь, что вот то, что мы так громко назвали началом десакрализации Майдана, оно и приведет к тому, что в политике должны появиться какие-то... Но ну, после того, как «Слуга народа» развивается, э, политические силы, которым будет дело до Украины и э, не будет дело до Майдана-Антимайдана, потому что люди, мне кажется, устали уже. Да, общество давно уже устало от этого, и в принципе, как бы и запроса-то в обществе, по большому счету, на Майдан не было. Вопрос в том, что это было навязано, и излучатели, слава Богу, вот ты сейчас просто об этом говоришь, и я подумал, слава Богу, в эфире, ну, опять же, не берем там особо упор от их, как бы, в, перестало звучать, что там кошка бросила котят, это Путин виноват, понимаешь? То есть, Путин перестал быть виноват. О, ты не слушаешь радио НВ, видимо. Не, ну я не нет? слушаю радио НВ, я не смотрю пятый канал, я не смотрю прямой. Не, ну я в машине случайно, бываю. Вот. Но, Покольно по крайней крайне мере, вот в новостных лентах, вот перестало, да, в Интернете хорошо, не будем телевизор трогать, перестала появляться как бы там через новость о том, что все, что не было сделано, это было сделано Путину. И, кстати, я тебе хочу сказать… вот. Так уже же кто-то заявил, по-моему, Антон Геращенко о том, что подозреваемый в убийстве Шеремета – это агенты Кремля. Ну, ну а, а, ожидать от Геращенко другого и не приходи. Как авторитетные волонтеры, вот только что ж, как бы министерка-то сказала, что это авторитетные волонтеры и участники есть, боевых действий. А там я видел у них под, под, подозрения не только как бы в убийствах, но и в грабежах, и в мародерстве. Ну, то есть, и, и, и новая почта вот буквально тут прозрела пару дней назад, что, говорит, нельзя технику отправлять из... Донецкой и Луганской области без упаковки чека товарного, да, маркировки и прочих вещей. То есть уже когда все вывезли оттуда... Когда вот... количество оружия на душу населения примерно один к одному. Ну да, вот тогда уже как бы новая почта проснулась. Я думаю, что, кстати, у правоохранительных органов, если государство у нас, опять же, таки государство, должны возникнуть вопросы, в том числе и к новой почте, относительно, что пересылалось, начиная с 2014 года. А ну куда надо пересылалось? Это Пере... все понятно. Ты не Ну, вот, опять же, таки это, mm -hmm. это вопрос к э, состоятельности, к легитимности действующей власти. То есть вы, вы готовы взять на себя ответственность на урегулирование внутреннего конфликта? Вот в обществе мы не говорим сейчас, даже мы не трогаем Донецк и Луганск. Мы говорим в середине, в середине страны. Или вам как бы вот пропетлять по ну, Учитывая по то, что мобилизация продолжается, молодые люди продолжают пребывать в зону проведения сил объединенных операций. Эти люди продолжают возвращаться в украинское общество, и они по-прежнему не адаптированы к мирной жизни. То есть нет этой функции в государстве, она полностью провалена. Поэтому они себя, понятно, что в мирных профессиях не находят, они, вот, как мы слышали из этих оперативных видео, ищут какие-то варианты, берут на себя функцию решать, что может дестабилизировать ситуацию в Киеве, чтобы его якобы разбудить. То есть они непонятно кем себя считают. И эти люди ходят среди нас. То есть они практически в общество пополняются людьми, которые не живут в парадигме мирной жизни. И они не собираются в нее возвращаться, вот же, что самое страшное. Потому что карательная функция правоохранителя, если она заработает, это хорошо, а... Но ну, какая-то другая функция ассимиляции этих людей. Не, ну сам, в самое время тогда Украине идти по пути Франции, создавать иностранные регионы, регионы и таким образом аккумулировать этих людей, отправляя в какие-то горячие существующие горячие точки для того, чтобы они там могли реализовывать свои садистские наклонности. Ну, в горячие, горячие точки мнения. мы отправляем профессионалов в небольшом количестве, и это тоже часть репутации Украины. Мы же не можем экспортировать э, неуправляемых людей для того, чтобы ну, э, получить взлуб... репутацию Сомали. И Не, подожди, вот, но ну, тогда мы получим репутацию Сомали Потому что они останутся здесь То есть вот же в чем, в чем проблема Если ты их саккумулируешь как бы, в, в какой-то критической массе Например в Киеве ну, вот, И вот эти вот одиночные как бы, Случаи Но регулярные они просто могут вылиться в один, но большой. Но, к сожалению, мы вчера видели, что подозреваемые в убийстве э, меру пресечения избрали в виде домашнего ареста. То есть бизнесмены, которые подозреваются там в каких-то... Э, обналичивании средств, да, то есть в экономических преступлениях годами сидят в СИЗО, там в, Харьков, в Харькове сидит дедушка 80 лет, вообще непонятно это вообще беспрецедентный случай. А, да, а вот эти люди не считаются опасными для общества, и им избирается крайне мягкая мера пресечения. Ну, то есть, ну, как бы шаг сделан, буква «А» сказана, но дальше… Ну, как-то дальше стесняется, мне кажется, украинское государство применять э, законы справедливости к этим людям. Ну, в, понимаешь, вывод напрашивается только один, который у нас, в принципе, здесь в процессе разговора прозвучал. Пока власть не научится слышать большинство, пока власть не научится слушать и слышать э, украинцев и э, стать властью, этой действительно властью на этой территории создать государство как институт восстановить государство как институт они а хайчабануси гукнуло за Атамана она да у нас будет вечный майдан а, на майдане коло церкви наш, революция революции ну вот вот у нас как бы она не прекращающая 17 да, да это 17 год если я не ошибаюсь 1900. тычина вот это Он потом был перепет, хотя господин Тычина, у него прекрасная любовная лирика была дореволюционная, он писал прекрасные стихи, кстати. Ну вот потом как бы, ну кого-то Майданом, кого-то Октябрем 17. -го. Вот видишь, как, как бывает с украинцами. И вот, вот это стало просто, ну как бы национальный Майдан как национальная идея. Вот если власти удастся сменить эту парадигму идеологическую, с Майдана на формирование не, не надо Европу, не надо НАТО, не надо там а, таможенный союз или еще что-то примиритесь сначала внутри вот, с, с, с объективной реальностью, со здравым смыслом вот с, это, с этого примирения мне кажется, должно начать украинское общество, а потом уже думать о каких-то внешнеполитических векторах. Ну и законность. Вектах. Конечно, люди должны видеть, что преступление наказуемы, иначе вот все шесть лет общество получает сигналы о том, что... Убийства ненаказуемые, да, тяжкие преступления ненаказуемые. Можно делать что угодно, прикрывая значком волонтера или участника боевых, корочкой участника бо боевых действий. Вот это тоже история, мне кажется, надо уже давно закончить и ввести один четкий критерий для всех законности. Абсолютно, потому как безнаказанность порождает вседозволенность, а вседозволенность порождает беспредел. Поэтому мы очень надеемся, что все-таки как бы вот, вот эти последние события они станут как минимум остановлены тот беспредел который длился последние несколько ну, Мы лет. надеемся, что последние два события они не были случайными. Я имею в виду расследование убийств, следствия, где подозреваемыми являются участники. Антитеррористической операции и героя Майдана. Поскольку это является, ну, как бы, от этого напрямую зависит дальше, удастся ли э, провести следующий нормандский формат и вообще как-то урегулировать ситуацию на востоке, mm. на востоке страны. Иначе э, до сих пор будут э, множиться такие явления, как вот я вспомнила, когда ты говорила о журналистке. У меня тоже есть несколько таких знакомых, которые ходят по эфирам и парохободствуют, а до 2014 -го года, э, ну, там, из-за из моих рук из рук моих коллег они брали гонорары за то чтобы славить Виктор Федорович и Виктор Федорович Николай Янович и Господь в общем всю партию регионов поголовно и им было не стыдно да вот сейчас они перековались если э, сейчас власть поменяется, они, несомненно, еще раз перекуются, но это уже дальше будет смешно. Уже как бы такое количество раз переобуваться ну, невозможно, люди не смогут зарабатывать. Поэтому надо прекращать вот эти постоянные э, циклы переворотов в общественном сознании с головы на ноги и как-то возвращаться в какую-то систему координат, э, близкую к реальности. Ну, я, я просто очень надеюсь, что наконец-то мы уйдем из ситуации, когда свадьба в Малиновке. Это документальный фильм, причем... что сейчас Кустурица у нас... Приквел, приквел к происходящему... Нет, это был приквел, Кустурица, это уже, так сказать, оценка, оценка текущей ситуации. Мы очень надеемся, что ситуация, если там не в ближайшие дни, то хотя бы в ближайшие месяцы кардинальным образом изменится, и мы сможем сделать более позитивный выпуск относительно... Разри... разрешат въезд в Украину, потому что сейчас она... Да, отречен... да, и Кустурица, кустурица перестанет быть врагом украинского народа. На этом мы с вами прощаемся, это был Пароход. спасибо. Спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассылайте наши видео своим друзьям. Пока. Иногда не желая того.